Всем доброго времени суток, кто не надушен к миру игровой индустрии С вами вновь Олег И я рад приветствовать вас на моем канале Сегодня я продолжаю обзор "Заявил Визин". 2 э, Страшилки, которая э, повергла э, у нас в ужас с первых как бы, секунд пребывания в ней вот, Давайте продолжим дальше э, исследовать э, все-таки, что же там с нашей дочерью Ну, поехали дальше я помню, что Себастьян ищет свою дочь. Вот, по-моему, Лилу ее зовут. Вот, сейчас мы шастаем по каким-то... По какой-то системе непонятной. нас подключили, типа, к матрице. Вот, к местной. И мы ходим здесь, исследуем, что куда. Так, ну-ну-ну. У нас сейчас все время смотрят какие-то глаза с картин. Я все думаю, что это... Какой-то баг, как, как будто бы текстур нет, да? Здесь вроде как стена должна быть, а ее нет. А это на самом деле вроде как так оно и задумано должно было быть. Вот. Пока что игрушка нас ничем не напугала до сего момента. Да, то есть. А теперь... И теперь вроде ничем не пугает. Просто какие-то возникают на нашем пути фигуры. Что-то происходит... Сейчас я попутно вроде как ищу какую-то команду. Боже. Команду каких-то спецагентов. Но пока что еще... Ну, или, или вот ли они, я не знаю даже. Какое-то какое непонятное месиво здесь. Какая-то какая интересная экспозиция. Прям так и указывает мне, что здесь, наверное, какая-то расправа была кровавая, да. Вот Куча каких-то окровавленных тел Какое-то мясо здесь непонятное Ну давай посмотрим, что же здесь такое Осмотрим картину происходящего Что-то здесь было жуткое Очень неприятное Ну посмотрел я Дальше это что? Да, расчлененка здесь, конечно же Жуткая Сейчас мы постараемся посмотреть Поближе Мистер Себастьян же любит у нас копаться В таких вещах Ему это по кайфу, просто в приколу Ну что здесь было? Ты можешь как-то здесь что-то заюзать? не знаю. Похоже, ничего ты здесь не можешь Что-то я где-то слышу Но не могу понять где Так Куда нам дальше? Открытая дверь? Стало быть в нее? больше открытых дверей мы нигде не видим Ну пойдем что нам ломится в за закрытые дверь, когда есть открытая, да? Так. Давай используем это лифт. Куда-нибудь скатаемся уже. И куда же мы поедем? Тут выбор-то этажа нет или тут только одно направление? Я уже что, еду, что ли? Похоже, да? Похоже, куда-то я еду. С какой стороны открывается дверь? С этой же? Отлично. Себастьян, да не очкуй ты. Ничего страшного. Ничего здесь страшного не будет с тобой. Все будет нормально. Все будет окей. Не бы какое-нибудь еще оружие дали бы. Я был рад. А то как-то без пушки-то неинтересно даже. У меня есть вообще оружие какое-нибудь? Нет. Юзаю на все клавиши. Ничего не нахожу. Так, так, так. Странно на самом деле. Происходит на моем пути события всякие, какие-то непонятные образы в темноте высвечиваются, но ничего. Ох. Себастьян не унывает, мы движемся дальше. Какие-то подвешенные тела висят в каких-то пакетах. Ужасы какие-то, ужасы. Да. Что-то здесь было не очень-то приятное Наверное, кто-то из них сейчас меня попытается напугать Но посмотрим Это, скорее всего, какая-то подсказка Что это такое? Что это за странное начертание? Не понимаю Ну, посмотрела на них дальше-то что? Что от меня дальше требуется? Но я понимаю, что они все задушенные дальше-то что никаких нет намеков куда бы мне можно было пойти одна дверь из которой я вошел или я не через нее вошел все-таки А? похоже я не через нее ушел а может быть даже через нее если честно я в этом сомневаюсь даже да уж что это как ты здесь оказался? Это глюк какой-то был? Это реально. Это очередной глюк Себастьяна. Что-то у него прям вообще какие-то заскоки иногда бывают. Жуткие. Стоило мне подойти к этой штуке, я вообще куда-то потерялся просто. Возвратился и, и все, и все вроде стало на свои места. Ужас какой. Ну ладно, пойдем дальше. Нас, нас же ведут. Очевидно, нас ведут. Что это там такое? Шули за стена и там что-то непонятно на ней. Не понимаю. Что это зеркало такое большое? Это такое зеркало. Возьмем, что это здесь? Фотография моя? Это же я. Какого черта? Кто-то меня сфоткал. Так да, что, мать твою, здесь происходит? Да птерный башка! Кто это? Откуда вообще это взялось? Удерживаем левый шифт. Уклоняемся. Я так понимаю, надо валить отсюда. Как-то стараться. Убежать надо. Ну а больше я не вижу выхода. У меня ни оружия нет, ни хрена. Пульсировать надо еще, наверное. Так, так, так, препятствия на моем пути. Это несложно должно быть. Да, осторожнее, осторожнее. Дверь, дверь, дверь, дверь, дверь. Да, ⁇ -мо ⁇ Но это не так страшно. Я в ловушке. Да, давай, пошли уже отсюда. Лезем куда-нибудь. Лезем, лезем, лезем. Лезем, лезем. Давай, давай, давай, ты можешь, Себастьян. Я в тебя верю. Какая, где женщина вообще? Ну, Женщина пила, они все такие. Женщина с пилой. Да. Чуть не подрезали твою жопу. Что это за хрень? Так что бегай быстрее, Себастьян. Как тебя учили? Молодец, справился. Дальше идем. Ч чучело какое-то было, вылезло. Да блин! Она нас преследует походу. Ну, ужас какой. Ну что, дальше ползем? Долго на нас так будет пугать? Да не, на самом деле я не испугался, как бы тут все, все довольно спокойно и все под контролем. Так, туда пойдешь, туда не пойдешь, туда нельзя идти. Ну что тут у нас? Не хочу я вниз спрыгивать, я хочу по здесь по канализациям ползать так-то. Сейчас спустишься, опять эта баба будет за мной бегать. Так, кажется оторвался. Ага, тебе кажется только. Иди крестись, хотя наверное это не поможет какая-то очередная, глючная сцена. Все в каких-то красных тонах. Так, как-то ты медленно уйдешь. Ну что ты будешь Это делать, а? Издеваться. Да побежали уже, валим отсюда, валим! Ой, расходует силы. А ты кто такой? Я тебя видел уже. Тоже меня зарезать хочешь, Ну, уже зарезал. Надо было сделать или что? Нет, нет. Да блин! Я не понимаю, что происходит! Вырваться! Не успел, что ли, вырваться? Ну вот капец, вот так тоже бывает. Как же было вырваться-то можно было? Из ее охренительных объятий. но ничего страшного! Попробуем еще так, разочек. Кажется, так давай быстрее уже двигайся. Не надо слоупочно как-то, не знаю, тормозить. Движемся, Движемся быстрее. Валим, валим, валим. Может быть какой-то есть уход в сторону, я не знаю. Там вот этот мужичок появляется. Ускорение-то я удерживаю. Но после такого, я думаю, не живут, блин. А тут еще надо и бороться как-то. Да. Давай попробуем поборемся. Посражаемся как вроде то Вроде что-то получилось. То это не точно. Какие нам еще клавиши нажимать? Пока вроде никаких опасность миновала. Да, чучело, конечно. Было не очень-то привлекательное. Так, ладно. Что за хрень тут творится? Тебя ножом только что воткнули. Как ты после этого живой остался? Одно объяснение, что это всего лишь матрица. Так. Автовосстановление здоровья. Когда уровень вашего здоровья падает до критического, шкала здоровья, шкала здоровья становится красной. В этом случае здоровье автоматически немного восстановится. До определенного значения. Восстановление пойдет быстрее, если вы будете неподвижны. Поэтому постарайтесь найти укрытие, где можно спрятаться, восстановить здоровье. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Так, спрятаться. Ну, я вроде стою. Получил я нож. Теперь у меня есть нож. Я могу... Я могу резать фрукты, овощи. Могу себе что-нибудь приготовить, наверное. Спицу съест съесть в органю. Перекушу. Отдохну как следует. Так, ладно, что ты размахался-то? Ну, что так? Кто так делает? Так, аккуратнее будет. Не порань тут. Сам себя, в основном, не порань. Что тут у нас? Вылезти в окно надо, что ли? Нет, вроде не надо. Мы обречены шастать по этому дому с привидениями погнали дальше с ноги ее, с ноги конечно так вспоминаем вспоминаем как укрываться пробел укрытие что-то не укрываешься? странный ты чувак иногда бываешь так ладно что здесь у нас есть Вроде ничего такого Просто сортир Так А, вот дверь Туда нам надо Вот туда нам надо по-любому Так, какая-то комнатка Что у нас здесь есть? Какая-то книжечка Дневник в заброшенном доме Почерк в дневнике аккуратный и четкий Последняя запись Мне только что позвонили Теперь я знаю причину своего всего этого дерьма Что творится здесь в последние дни это худший из возможных сценариев, но по крайней мере мне больше не надо притворяться. Те существа это обратившиеся, их уже поздно спасать. Пора заняться тем, чему меня учили. Да. зажалиться над ними Господь, и надо мной тоже. Ясно, какой-то молитвенник взял я. Не молитвенник, а какую-то заметку какого-то очевидца, я так понимаю. Да ладно, в общем, не суть. Дальше идем. Движемся дальше. Пистолет мне и что ли я не знаю после такого надо срочно вообще в идеале дробовик но кто мне его даст этот дробовик все по ходу действий так понимаю все по ходу действий получим мы и дробовик и пулемет наверное но это было бы в идеале да так здесь кажись я был или не было что у меня какая-то уже блин так ага, вижу что-то лежит это что ключ шприц Неизвестно, что за лекарства в этих шприцах, но они частично восстанавливают здоровье. Окей. Средняя кнопка. Сменить предмет инвентаря. Так, появился инвентарь уже. Уже лучший. Сам-то инвентарь у меня есть? Нет? Какой-нибудь. Сам инвентарь вижу, что есть. Ага, шприц. Использовать. Применить Е. Переключиться на что-то другое. Наверное, как-то можно переключиться же, да? Но по всей видимости у меня есть только шприц. А вот это что это такое? Mm. Что это такое здесь? Какие-то здесь компоненты у меня. Так, быстро, для быстрого доступа к оружию можно назначить горячие клавиши, выделить оружие, а затем нажмите на клавишу, чтобы связать ее с выбранным оружием. Пока что у меня есть только какой-то телефон или что это такое. Так, 1, 2, 3, 4, это быстрый доступ, применить назад. Ничего не будем применять. Или все-таки применить. Как-то мне говорили, вроде отсидеться можно в укрытии в каком-то. Ну или давай сделаем небольшое иглоукалывание. Так, это карта моя. Жилой район, я нахожусь сейчас вот здесь. Что-то пошло не так. Задание у меня есть. Ищи, ищем членов поисковой группы Мебиуса, чтобы узнать, где найти Лили. Да, то есть вот ищем свою дочь. Так, глава первая – это выполненная глава. Так, дальше инвентарь. У нас есть ножик и шприц. Все остальное пока нам недоступно. Фотографии. Это то, что я собираю по ходу действий. Так, это даже... Это пока я не знаю, что это в процессе, я думаю, все мы использовать будем. Так, инвентарь. Шприц. его, да? Вводи себе. Отлично. Молодец. Идем дальше. Так, так, так, ты что-то забыл, наверное, да? Пистолет, наконец-то, я так давно о тебе мечтал. Вот бы ты мне раньше попался. Так, действительно, сейчас бы мы... То есть, изрешили бы ту мясо-хрень, мясо которая нам до этого попалась. Выходим мы, так сказать, на улицу. Может, на, это нужное место? На улице дождь. Поливает вовсю. Лили. Mm. Надеюсь, ты здесь. Да, найдем мы, найдем ее. Вот съемки Кастепла... Ланос. Эта фотография, я думал, она сгорела при пожаре. Помню, как мы сделали этот снимок. Отлили, пахло сахарной ватой. Мира была еще красивее, чем обычно. Давай перевернем. Что-то там написано. Что-то написано. Да. Подробности. Вошли. что Миша. же я впутался? Да, ничего страшного. Не сып. прорвемся, Себа. Себа. где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Mm -hmm. Да. Конечно. Хорошо. Помогла. Так, что займемся тогда травоведением, да? Угу. Трава с лечебными свойствами это компонент, используется для создания полезных предметов. Ясно? Выбрать оружие. Оружие. Вот оно оружие. Сколько у нас патронов, интересно? Ге, у нас даже есть шесть патронов. Так. Пока не будем тратить Только по необходимости Только когда будем свою жопу спасать Из какой-нибудь заварушки Все же правильно Все правильно Так, так, так Ну пока ничто не предвещает беды Мы идем Такой дождичек Все хорошо Все отлично Сейчас всех найдем Так, что-то в машине, по-любому есть, надо, надо. покопаться. Покопаться надо. Ну-ка, ну-ка. Бедные, сукинцы. Бросили здесь гнить. Бросили, да, да. У него, может, патроны есть, по-любому. У каждого, блин, в машине есть патроны. Ищи лучше. на да, побежали дальше тогда. Побежали, чувак. Ладно, не трать силы. Пешочком пойдем. А то мало ли сейчас какая-нибудь. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Да, ничего а? такого здесь нет. Особо Слишком страшно. Слишком тихий. Ничего страшного, Себастьян. Погнали давай. Погнали дальше. Исследуем. Надо есть. На Ешь. Привет. Надо Эй! Кто-то сбежал. Неужели не слышала? Надо проверить. Ты че, сбежал от этого сразу Пообщались бы. Дверь-то не заперта. Что у нас тут? Да не закрывай ты двери, а оставь открытые, потом Убегать будешь, блин, обязательно. Эта дверь будет заколочена. Кто-то хочет что-то есть. Да Да дай. Надо есть Кожа до да кости. Да кости Чем там кто кого кормит? Что это за безобразие? Я ешь! Какое вот безобразие? Так. Какое безобразие творится? Чем кормят детей родители? Я вообще не понимаю Здесь Сигнализация сейчас работает. Что за... Да, осторожнее. <связывая> Ты что, баба, совсем попутала? Да, больше слов тут не найдешь такой ситуации. Че это за блин? Откуда она вообще такая здесь? Что вообще с ней такое? Ты, блин, да четыре патрона осталось по идее. Да капец, никак она не успокоится все. Господи, никак она не угомонится. Левая кнопка мыши прицелиться давай прицелимся куда это он делся да блин косой то а. косичина а. прицелиться толком не можешь патронов то маловато у тебя было бы побольше я бы не особо парился Что у него есть Зеленый гель это жижа, мерзкая и обычно обнаруживается на трупах врагов, зато она помогает усилить ваши способности. М -м -м, лады, лады. Так, что-то по-любому мы в этом доме должны найти. Ну, капец она, истеричка. Напала на меня ни, про, ни за что, ни про что. Это только ведь обычный рядовой монстр, я так понимаю. Так, Ты чё, пацан, тебе, нам... тебе плохо, нет? Чё с тобой? Всю башку тебе размозжали, да? Эх, она. Есть надо было лучше. Так. Чё тут есть? Воняет, да, воняет. Чувствую, что воняет. Прям вот сквозь экран чувствую, что воняет здесь как-то. Ищем, может быть, что-нибудь полезного найдем. Пока что ничего не находится. Вроде какие-то мелькают где-то обозначения, что что-то где-то здесь есть недалеко. Я надеюсь, что это что-то я найду. А, телевизор. Включить, выключить. А, все, ничего особенного. Так, погнали дальше. Погнали, наверх сходим. Ты же хотел наверх зайти. Пойдем, посмотрим. Батя же тоже где-то должен быть, наверное. Ну, по логике, да. То есть, мама есть, а сын есть, а батя где? Наверное, спит, скорее всего. Сейчас мы проверим, где батя. Наверное, там в комнате сидит. Так, что тут можно сделать? А, можно перепрыгнуть. А, забраться. Ладно. Ну, пойдем зайдем в комнату. Так, сколько у тебя патронов? Четыре патрона. Ну-ка, давай сразу же вот так вот. Хоп. По-любому здесь кто-то есть. А? Давайте, вылезайте, черти. Где вы все? Нету, что ли, Никита? Странно. А я думал, здесь будет капец. Какой-нибудь лютый батя, который меня будет так же рвать, пытаться разорвать на куски. А он тут, походу, давно уже не живет. Съехал. Что это такое? Порох. Взрывная смесь из селитры, серы угля, которая используется в патронах. Прошло 12 веков, а он все так же эффективен. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Что, типа, патроны самому крафтить, что ли, придется? Не знаю, посмотрим. Так. Так, так, так. Картиночка, фотография. Больше ничего полезного, я так понимаю, есть надо? Да? Какие-то гвозди, что-то здесь делали какие-то ритуалы. Так, ладно, пошли дальше. В этом доме я чувствую, что все. В этом доме, наверное, мы закончили Шастать На звуки-то, на мои выстрелы Никто не придет, что ли? Я надеюсь, что кто-то придет И попытается мне пояснить, что шуметь-то нехорошо В таких местах в Тихих А мы будем Шуметь Тачка, поехали, прокатимся лучше Поехали, садись давай Да садись ты Не хочет На машине-то быстрее что ты не хочешь? Ну ты упырь. Так. Идем дальше. Так, патроны, наверное, тратить. Не очень хорошо. Давай будем ходить с ножом. У тебя же есть еще нож. А как нож поставить? А вот... Ну, вижу, да, что есть пистолет. А есть еще и нож у тебя. А как выбрать нож? Я не понимаю. Как выбрать нож? понятно что пистолет понятно что стреляет пистолет стреляет да все логично а выбрать нож то как на, на циферке наверное почему нет ножа дайте нож мне гады что это такое потише потише новый раздел обучения Левая кнопка мыши, атака ближнего боя, разбить ящики, нанести небольшой урон. Хоп! Ну, вот же он нож-то. Как ты его взял? А, на тап. Или на тап? Что это? А, на тап. Это мы карту открываем, что получается? Это рация вообще. А как мне поменять пистолет или нож? Так. Сейчас у меня что, пистолет в руке? Сейчас нож у меня в руке. И пистолет так. Ага, понятно. Пистолет на правую, нож на левую. Оу, патроны. Хорошо. Еще хочу. Этого мало будет. Давай еще патроны. Так, что это такое у нас? Что-то подобное я уже брал. Пора. Замечательно. Ай, хорошо. Так. Что это? Теперь этим буду заниматься, что разбивают ящики. Так, погнали дальше. Еще одна машина. Ну, ты чё, мой мужик, дебил или чё? Ну, садись в машину и поехали. Чё ты ходишь здесь, блин? Видишь, она включена все стоит. Значит, с ней нормально все. Садись и поехали. все. взбираемся. Взбираемся. На машину взбираемся, да. Ну, ладно. Вместо того, чтобы сесть и погнать уже... Нет, мы будем взбираться на машину самому. Ну, ты вообще... Так бы раз можно было задавить кого-нибудь на ней идем пешочком больше нам ничего же не разрешает как прогуляться пешком так левый шрифт удержим это ускорение это я знаю а перекаты как-то можно делать не знаю раз в бока два раза нажал Чтобы мне более динамичный быть то у меня в таких сквадках просто разрывает я ничего даже вернуться не могу. Что? что это еще что птички это что там что-то вдалеке он кто-то двигает движется какие-то блин монстры, наверное там двигается мы можем в эту сторону пойти, да? Какие-то силуэты вдалеке. А мы как... Мы как сыкуны пойдем в эту сторону. Проверим. Может быть здесь какие-нибудь бонусные. Дробовик, например. Там, или еще что-нибудь такое. Будет в куче хлама зарыт. Не. Такого не будет, чувак. Это точно я тебе могу сказать. Так что идем дальше. Идем прямо пока не упремся. В какого-либо монстрика. Так. Патроны у нас есть. Давай перезарядим-ка. Ну, перезаряжай, да, все отлично. Чтобы нам хватило патронов на всех, надо быть максимально точными. Я так понимаю, что там такие же упыри, как, как были до этого. Подпускать их близко, я думаю, не стоит. Может попробуем подкрасться. Под толку то если я подкардусь, Может получится кого-нибудь так вырезать, да? Да не, не, не стрелять, не стрелять. Тихо-тихо. Что-то вас тут многовато как-то. А, вот. вон он, что происходит, да? Тут какой-то замес. Там что их много как-то. Тихо-тихо. Что там творится вообще? Ужас просто такой. Так, он забежал в дом, значит. Упыри остались на улице. Кто-то из них уцелел Да, кто-то уцелел Эти А твои тебя вот-вот вот сейчас обнаружит. Я так понимаю, выключи Надо, свой гребаный фонарь Фонарь Так, подожди Когда вас замечает враг Появляется значок оповещения о врагах Изображение глаза верхней части экрана, рисунок 1 Когда враг убеждается в вашем присутствии Глаз полностью скрывается когда враг подозревает о вашем присутствии, из-за поднятого шума появляется значок звуковой волны. Блин, так-то я бы не хотел, чтобы меня сейчас обнаружили тут. прям вот так вот сходу. И шуметь-то, блин, мне кажется, здесь не самый выгодный вариант. Да? Меня, меня просят разорвут иначе. Я, наверное, все-таки как-то аккуратненько, тактично отойду. Они уж какие-то злые, а патронов-то у меня Всего ничего, сколько у меня, вот 7 патронов Да, но есть шанс, что я могу И промазать, правильно Так что будем как-нибудь гаражами Эп, скрытное убийство застигнуто врасплох врага Так, зеленых насаждениях можно Прятаться, отлично Понимаю Да, на рожон, думаю, здесь лезть не стоит, иначе это будет хуже Для нас, так, вот есть один чувачок Которого мы сейчас скрытненько, наверное И зарежем Сейчас только сначала все соберу, так бутылки. Угу. Правую кнопку мыши удерживать целиться, левую кнопку мыши бросать. Буршная бутылка поможет отвлечь врага шумом. Бутылку можно использовать из инвентаря нажав среднюю кнопку мыши. Если приобретен навык удар бутылкой, то с помощью бутылки можно вырваться из захвата врага, начиная новую игру на уровне сложности прогулка. Вы будете сразу владеть этим навыком. Окей. Бутылки можно бросать, да? Это замечательно просто. Бутылочка есть, что-то так, то есть бутылочку мы выбираем и можно ее бросить, да? Это понимаю, то есть вот она у нас в руке, я понимаю, да? Где бутылка? Покажи бутылку, Себастьян, ты меня удивляешь? Бутылку покажи. Не хочет. Осторожно. Так, там что-то происходит. Тут у нас значит кого-то рвут. Там у нас значит чувак, который сдобиться в двери. Ну это, наверное, можно поджечь. Ну, можно, в принципе, его тоже вскрытно зарезать, но тот, скорее всего, услышит. Блин, и здесь тоже есть монстры. Но тут, мне кажется, можно пройти. Не обязательно его трогать. Зачем? Зачем он нам нужен? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Не взбирайся, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, где-то хотел взять. Да не взбирайся ты. А, там за окном, надо окно, по идее, разбить. Но я думаю, если разбить окно, они все сбегутся сюда. Как мухи на... Извините меня. Что-то такое нехорошее. Так. Ну ладно. Рисковать мы сильно не будем. Сейчас тогда подбежим сюда, подойдем, да? Тихо-тихо-тихо. Кто подозревает, что я здесь? Точнее, я созда... создаю излишний шум. Бутылочка какая-то. Просто бутылка. Так. Ну, давай мы это вот раскрытненько зарежем сейчас А потом, может, на обратном пути тут всех порешаем Так, вот у нас раз плохо затягнутый враг Мы просто попытаемся Как-нибудь Да, мы... у нас получилось это сделать Надеюсь, никто не ссаллился Вроде нет Так Так, так, так Пойдем-ка Он закрылся там ну давай толкнем. Отлично. Вашу мать. Ага, они уже здесь. Давай закрывать. Давай все, баррикадируй, что-то в мать. Правильно. Пускай дальше ломится. Вот Упыри. Надеюсь, вы. Надо еще что-нибудь, какой-нибудь шкафчик сюда поставить. Че, затекла рука? Конечно, а затекет, блин. Так. Чего у нас тут есть? Заколоченные двери. Надо найти, короче, чувачка. Он где-то здесь внутри. Но они рано или поздно все равно прорвутся в этот дом. Я уже как предвижу я вангую, Так что нужно быть готовым к худшему. Поэтому надо искать, где у нас вот есть патроны. Может в тумбочках что-нибудь есть полезное. Знаю. Порох вот, например, есть в тумбочке. Шариться надо почаще. Заглядывать в потайные уголки. Что-то мне мешает туда проникнуть так бы хотелось хотелось а не получается а почему не получается как глюки что ли надо Знаю, все получается так здесь тоже что-то наверное полезное есть ничего не туда полезное. что-то взял Ага, шприц взял отлично замечательно даже сам об этом не подозревая взял шприц так где-то мужичок осторожно не шумим как-то можно же это выглядывать, я так понимаю. Хоп. Фонарь-то выключи. Не привлекай внимания лишнего. Так, вот так вот можно выглядывать. Стрелочку сюда мы, значит, пере, это, перебираемся, да? Ага, понятно. Стрелочка вниз. Это мы отходим, да, я так понимаю. Так, это мы, значит, возле стеночки. Стрелочку вперед, то мы сюда. Ну, это я сейчас обучение происход... Про это произвожу, вы не удивляетесь. Почему я так, к слову, сейчас перемещаюсь? Потому что я должен же как-то обучиться, чтобы перемещаться-то более гибко. Иначе меня слопают просто. Это же все равно, типа. Выжить там не хочется. Не помереть же сразу. Не Чувак, стой, близко. стой, я свой. Да. Ладно, успокойся. подожди, ты видишь, я говорить у Не будем пропускать ничего, давай посмотрим. Я тебя не трону. Видишь? Ты видишь, что я ни в каких-то коростах там, ни чем, я нормальный. С тобой-то вообще все нормально. Ты можешь ты, опустить. Ты-то сам-то как вообще себя чувствуешь? Я что на стоишь? твоей стороне. Ты не измёбился, хоть ты не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не измёбился, но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Ш что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа ⁇ починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Откуда ты знаешь? Воспоминания, что ли? Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Костелланос. Ну вот и познакомились. Ты, ты таки... я Каким-то потрепанным ты выглядишь, онил. Лео Монил. Чуть-чуть. Значит, ты не из Миобиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою.. Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Но желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут лили. Что за лили? Пойми. Мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. А можешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. это она ядро думаю да но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время что мы здесь доберешься до источника будешь знать точно и как это сделать поймай сигнал на свой коммуникатор когда выйдешь отсюда сам поймешь вероятно ты поймаешь и другие сигналы можно будет найти их источники и узнать нет нет сперва ядро другого пути выбраться отсюда нет как хочешь свяжем наши коммуникаторы я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Так, третья глава началась. Задание. Что за задание? Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывает, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мебиус, ты должен это знать. что ты, я даже не слышал. Может, упустил просто. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Но да... Поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Ха, неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечений и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же? Командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле от храбрости до глупости. Один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать, меня не радует его смерть. Но, я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы. Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо, я буду рад. Да вообще без проблем, чувак. Так, чудо припасы. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мьюбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут? Я подумаю. Да ладно, я здесь один. И мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть. Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Ну, давай отметька так. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно, но мебиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Отлично. Все мне сообщили, все я узнал. В итоге вывод можно сделать один, что мне нужно отсюда валить. И дальше ворошить всю эту стаю безмозлых тварей. И прорваться сквозь всю эту недож... недоброжелательную массу. Нечисти. Так, ну ладненько. На сегодня тогда пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео, выходящих на моем канале. С вами был Олег. Всем всего хорошего и до новых встреч.